Сегодня воскресенье, по старому стилю 27 февраля, по новому стилю 12 марта, неделя вторая Великого Поста, Святого Григорье Паламы, архиепископа Фессалоницкого, постный день, глаз шестой, сегодня праздник. Преподобного Прокопия Дикополита, Исповедника. Преподобного Тита, пресвитера Печерского в ближних пещерах, Преподобного Тита Печерского, бывшего воина в дальних пещерах, Преподобного Фалалея Сирийского, Собора всех преподобных отцов Киево-Печерских, Переходящее празднование во вторую неделю Великого Поста, Священномученика Сергия Увицкого пресвитера, Мученика Михаила Маркова, Житие преподобного Прокопия Дикополита Преподобный Прокопий родился в стране Дикополитской, то есть Десятиградии, на восток от Галилейского озера. Оставив суетный мир, Прокопий принял в одной обители иноческий чин и проводил все время в молитве и посте. Опытный в монашеских подвигах, украшенный чистотою душевною, он был славен и знаменит среди подвижников. Между тем, около этого времени появилась иконоборческая ересь. Возбудил ее нечестивый император Лев и Савринян, который считал иконы идолами, а поклоняющихся им идолопоклонниками. Преподобный Прокопий вместе с другими ревнителями православия восстал против нечестивой ереси иконоборцев. Он обличил безумное мудрование еретиков и победил их непобедимыми божественными словесами. Это и навлекло на него гнев и немилость императора. С По его повелению, святого Прокопия схватили и подвергли жестоким мучениям. Его бесчеловечно били, строгали тело его железными орудиями и затем бросили в смрадную темницу. В этой мрачной темнице преподобный Прокопий вместе со святым Василием, его сподвижником по иноческой жизни, мучился до самой смерти императора Льва и Савренянина. Когда же Лев умер, то Прокопий вместе с Василием и другими святыми мучениками был выпущен из темницы. Конец своей жизни преподобный Прокопий Дикополит провел мирно в иноческих подвигах. В глубокой старости отошел он в иную жизнь, чтобы видеть Христа уже не на иконах, которые он защищал всю жизнь, а лицом к лицу, и чтобы получить от него за свои труды и страдания великую награду на небесах. Житие преподобного Тита Печерского, Пресвитера Преподобный Тит был священно-инок Киевского Печерского монастыря, известный своим чрезвычайно миролюбивым ко всем отношениям. Особенно полюбил Тит миролюбие благодаря следующим обстоятельствам. У преподобного Тита был друг-чернорезец Евагрий, Пасану диакон. Все дивились искренней дружбе и любви, существовавшей между ними. Но ненавидящий всякое добро дьявол решил посеять между ними семя вражды. В своем замысле он успел. Тит и Евагрий так возненавидели друг друга, что не хотели смотреть один на другого и всячески старались избегать встречи между собою. Когда они вместе служили в церкви, то у них не было согласия даже здесь, при богослужении. Если один кадил перед иконой, то второй убегал от каждения. Их ненависть стала столь сильна, что они имели дерзновение даже причащаться святых тайн, не примирившись друг с другом не испросив прощения друг друга. Братья-обители, видя такую их сильную ненависть и понимая, что это вражда губительна для их спасения, много раз принимались их мирить, но они и слышать об этом не хотели. И вот, по Божьему осмотрению, пресвитер Тит серьезно заболел. Думая, что настал час отойти ему в иной мир, Тит начал горько плакать о своем прегрешении, и затем послал сказать диакону Евагрию следующее. «Прости меня, брат, ради Господа за то, что я оскорбил тебя гневом своим». Евагрий, однако, не только не простил Тита, но и стал жестоко бронить его. Братья, увидев, что пресвитер Тит уже умирает, решила насильно привести Евагрия к умирающему, чтобы примирить его с ним. Когда Евагрия привели к Титу, то последний упал к ногам своего прежнего врага и сказался слезами. «Прости меня, брат». Но Евагрий отвратился от него и перед всеми произнес такие слова. «Не хочу примиряться с ним ни в всем веке, ни в будущем». Сказав эти бесчеловечные слова, Евагрий вырвался из рук братья и тут же упал. Его хотели поднять, но он был уже мертв. Ему не могли ни сложить рук, ни сомкнуть уст, ни закрыть очей. Словно он умер уже давно. В то же время преподобный Тит встал с постели совершенно здоровым. Когда его спросили, что с ним было во время болезни, он отвечал. «Во время болезни я, еще одержимый гневом, видел, как ангелы отступили от меня. Они горько рыдали о гибели моей души, а бесы радовались, что я имею гнев на своего брата. Посему-то я и начал просить вас, чтобы вы пошли и спросили мне у диакона Евагрия прощения. Когда вы привели его ко мне, и я поклонился ему, а он отвернулся от меня, то я увидел, что некий немилостивый ангел пламенным копьем ударил Евагрия, и тот упал бездыханный. Тот же ангел затем подал мне руку, поднял меня, и я встал совершенно здоров». Братья, услышавши такой рассказ из уст преподобного Тита, в ужасе повторяла слова «Оставите, и оставится вам, яко всяк гневайся на брата в и повинен есть суду» из Евангелия по Матфею, главы 5. Много плакали также Инокия, о погибшем братье Евагрии. После такого вразумления со стороны промысла Божия на Печерской обители стали блюстись гнево прощая друг другу всякое слово обидное, памятуя слова Ефрема Сирина «Если кому случится умереть во вражде, то такового ожидает неумолимый суд». В особенности же сильно подействовал этот печальный случай на самого пресвитера Тита. Видя, как за примирение с братом своим он получил не только прощение греха своего, но и телесное здравие. Он более уже не думал гневаться на кого-нибудь, но усвоил себе постоянную любовь к братии. Преподобный Тит после этого всегда помнил слова Писания «Солнце да не зайдет во гневе твоем. Прежде же всех друг ко другу, любовь прилежную имейте, за ней любовь покрывает множество грехов». Он стяжал себе такое миролюбие, что на нем истинно исполнилось изречение апостола. «Несть царствие Божие пища или питье, но правда и мир». Из послания к римлянам, главы 14. «Посему и на небесе преподобный Тиц подобился получить успокоение, которое обещал Бог любящим его и хранящим его заповеди». Святые мощи его почивают в одной из киевских пещер. Скончался преподобный Тит около 1190 года. Житие преподобного Тита Печерского, бывшего воина. Почивает в дальних феодосиевых пещерах. В миру был воином и в одной из битв был тяжело ранен в голову. После выздоровления преподобный Тит пришел подвязаться в Киево-Печерский монастырь, где оплакивал грехи свои. Получив от Бога известие о прощении, преподобный Тит радостно отошел к горным селениям. Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских Во вторую неделю Великого Поста празднуется Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в ближних преподобного Антония и дальних преподобного Феодосия, пещерах. Канон, вошедший в службу этого праздника, составлен иеромонахом Милетием Серигом во второй половине XVII века. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в ближних пещерах, празднуется отдельно 29-11 октября. Ранее эта общая память совершалась первую субботу по отдании праздника Воздвижения Честного Креста. Установление празднования общей памяти преподобных, почивающих в Антониевой пещере, в субботу по отдании праздника Воздвижения Честного Креста относится к 1670 году. При возобновлении пещер, поврежденных землетрясением, было открыто несколько мощей древних подвижников и устроен храм в честь воздвижения Животворящего Креста. В 1760 году над пещерами была построена каменная церковь в честь воздвижения Животворящего Креста. В 1886 году при Киевском митрополите Платоне празднование памяти Собора Преподобных Ближних Пещер было перенесено на 28 сентября, 11 октября. В соответствии с совершаемым 28 августа празднованием памяти собора преподобных дальних пещер, предполагают, что канон, преподобным отцам, почивающим в ближних пещерах, составлен святителем Димитрием митрополитом Ростовским. Известно, что ему принадлежит второй канон службы, преподобным Антонию и Феодосию на 2, -е, 15 -е сентября. Житие преподобного Фалалея сирийского отшельника. Преподобный Фалалей жил в V веке, родом был из Киликии, малая Азия. принял иночество в обители Саввы освященного и там же был рукоположен во пресвитера. Позднее, удалившись в Сирию, недалеко от города Гавала, он нашел заброшенное языческое капище, окруженное гробницами и поселился там в палатке. Место это имело дурную славу, так как обитавшие там нечистые духи устрашали путников и причиняли им много зла. Тут преподобный и жил, молясь день и ночь в полном уединении. Бесы часто нападали на святого, устрашая его видениями и голосами. Но преподобный с помощью Божией победил, в конце концов силу вражию, которая более не стала его тревожить. Тогда преподобный еще более усилил свой подвиг, он построил себе хижину, столь тесную, что мог помещаться в ней, только сильно пригнув голову, и там прожил около десяти лет. Господь даровал святому подвижнику дар чудотворения, чудеса помогали ему просвещать истинной верой окрестных жителей, язычников. С помощью обращенных им в христианство жителей он разрушил идольское капище. Построил на его месте храм и завел в нем ежедневное богослужение. Скончался преподобный Фалалей в глубокой старости около 460 года. В книге Лиманари или «Лимонис» сочинение греческого инока Иоанна Мосха, о преподобном Фалалее говорится: «Ава Фалалей Киликийский 60 лет был иноком и никогда не прекращая слез, говоря». Сие время дал нам, братья, Бог на покаяние, и если мы его погубим, то за это будем строго судимы». Житие священно-мученика Сергия Увицкого, пресвитера Сергий Александрович Увицкий родился в 1881 году в селе Хлебниково, Вятской губернии, в семье учителя, ставшего позднее священнослужителем. Образование будущий священник получил в Казанской духовной академии, по окончании которой преподавал в Могилевской духовной семинарии. 1 августа 1908 года Сергей Увицкий был рукоположен в Аиере. Отец Сергей Увицкий первый раз был арестован в 1920 году. Его приговорили к бессрочному заключению в концлагере с применением принудительных работ. Однако через несколько лет освободили по амнистии. По выходе из лагеря он продолжил свое священническое служение. В 1925 году его рукополагают во протеерии. В то же время в ОГПУ на священника поступали доносы, в которых писалось Священник Увицкий отличается от других своими проповедями, которые он произносит за каждым богослужением в продолжение целого часа. В проповедях он говорит из Евангелия, которое сравнивает с современной жизнью. Поэтому проповеди носят антисоветский характер. На священника завели новое дело. Во время следствия он давал следующие пояснения. «В проповедях я говорил об утрате добрых христианских нравов, выражающихся в расстройстве семейных отношений, в непочтительности детей к родителям, в легкости взглядов на вопросы целомудрия и брака, в неуважении к достоинству человеческой личности, столь часто наблюдаемом ныне. Говорил также, что вследствие этого жизнь людей становится все тяжелее, поражается разными бедствиями, болезнями, материальными недостатками, расстройством семейного благополучия, войнами и междуусобицами. Я призывал верующих к взаимной любви, примирению и всепрощению, к памятованию об ответственности всех перед Богом на страшном суде его». В результате отца Сергия приговорили к пяти годам лагерей. В 1931 году отец Сергий был переведен в Белбалтлаг, на строительство Беломора-Балтийского канала. Его супруга выхлопотала разрешение увидеть мужа, ей разрешили два часа свидания, и она поехала к месту заключения. Она шла на свидание по улице вдоль колючей проволоки, и вдруг ее остановил идущий навстречу старик. Матушка с трудом узнала отца Сергия, он весь опух, посидел, еле двигался. Это была их последняя встреча. Священно-мученик Сергий Увицкий скончался в лагере 12 марта 1932 года. Житие мученика Михаила Маркова Мученик Михаил родился 8 ноября 1884 года в селе Глухина, Калинского уезда Московской губернии, в семье крестьянина Дмитрия Маркова. Родители Михаила занимались крестьянским хозяйством и разрабатывали лесные делянки, изготовляя пиломатериалы. Михаил окончил сельскую школу и помогал родителям. Со временем, освоив бандарское ремесло, он стал изготовлять бочки на продажу. В 1930-х годах Михаил Дмитриевич за невыполнение твердого задания дважды привлекался к судебной ответственности. Много лет он состоял в церковном совете и был псаломщиком в Тихвинской церкви. Это и было сочтено властями за преступление. 14 ноября 1937 года Михаил Дмитриевич был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. На следующий день после ареста он был допрошен и на все вопросы следователя ответил, что виновным себя не признает. 16 ноября следствие было закончено, и 19 ноября тройка НКВД приговорила его к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 31 декабря 1937 года он прибыл в один из мариинских лагерей, тяжелые условия заключения в котором оказались для него непосильными. Псаломщик Михаил Марков скончался от голода 12 марта 1938 года в Мариинском распределителе сиблага и был погребен в безвестной могиле.